Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим рис с чесночно-имбирным омлетом. Для этого нам понадобится рис, куриные яйца, чеснок, имбирь, оливковое масло, соевый соус. Чеснок и имбирь нарезаем тонкими пластиночками, Обжариваем на оливковом масле до золотистого цвета. Разогреваем масло. Добавляем чеснок, имбирь и обжариваем. Пока обжаривается имбирь, размешиваем яйца в однородную массу. Наш имбирь с чесночком уже подрумянился. Выливаем яйца. Перемешиваем. Добавляем рис. Добавляем соевый соус. Перемешиваем. Наш рис готов. Приятного аппетита!